Всем привет, с вами Вишневский. В этом ролике я хочу вам рассказать о шести играх, которые могут пойти даже на самый слабый ПК. Стоп, перед началом скажу то, что у меня не самый хороший ПК. Характеристики вы сейчас видите на экране. Ну что ж, давайте начнем. место занимает Team Fortress 2. Игра достаточно популярная и отличается от всех шутеров графикой и режимами боев. В Team Fortress также есть 9 классов. Они настолько продуманы, что одна компания просто взяла и перевела все эти классы себе в игру. Team Fortress 2 абсолютно бесплатный и поиграть в него может каждый, да и системные требования особо не кусаются. Пятое место занимает GTA San Andreas. Эта игра хоть довольно старая, но до сих пор держит неплохую позицию с играми, в которых есть открытый мир. Можно делать все, что душе угодно. Помимо открытого мира, в игре присутствует неплохой кооператив, который состоит из 100 миссий. В общем, игра неплохая и потянет практически на любом слабом ПК. Четвертое место занимает S.T.A.L.K.E.R. Тень Чернобыля, вторая по счету игра, в которой есть открытый мир. Помимо этого в S.T.A.L.K.E.R.E. присутствуют RPG элементы. Тень Чернобыля был выпущен в 2007 году и до сих пор популярен в странах СНГ. Третье место занимает сразу две игры, Call of Duty Modern Warfare и Call of Duty Modern Warfare 2. Первая часть Modern Warfare вышла так же, как и S.T.A.L.K.E.R. в 2007 году. Игра запомнилась своим атмосферным кооперативом и неудивительно, что игровое комьюнити требовало продолжения Modern Warfare. И в итоге Infinity Ward выпустили Modern Warfare 2 уже аж в 2009 году. И как ни странно игра зашла почти всем любителям первой части. Второе место занимает Half-Life. Half-Life вышла аж в 98 году от корпорации Wolf в жанре научно-фантастического шутера от первого лица. Технически игра основана на значительно переработанном движке Quake от ID Software. Half-Life первый может вам показаться пиксельным, но камон, это же подборка для слабых ПК. Да и системные требования не такие же высокие, чтобы можно было насладиться прохождением. И первое место занимает Minecraft. Я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я, я люблю Майнкрафт. Эй. Майнкрафт лучше, чем все... Первая версия Майнкрафта вышла в 2009 году. Игра сделана в жанре песочницы на яво. Это первая песочница, которая доказала, что графика это не главное. По Майнкрафту вышло много годных модов, наподобие Крафт, Индустриалкрафт, Хайтек и еще много годных модов. Итак, ребят, скажу заранее то, что игры я выбирал по своему мнению. Если ваша любимая игра не попала в топ, то напишите в комментарии ее название. Я учту ваши пожелания и попробую добавить вашу игру в следующий топ. Спасибо, если досмотрел до конца. Поставь лайк, подпишись на канал и колокольчик поставь, чтобы новые видосы на канале не пропускать. Всем пока!